Иерусалим — город очень напряженный, часто полный ярости и страстей. Все хотят говорить, но никто не слушает. Все хотят учить и проповедовать, но никто не обращает внимания на то, что говорят другие. В этом и трагедия, и комедия. И, как вы знаете, трагедия и комедия — это не противоположности. Они тесно переплетены. Опять же, Чехов. Вы